Пять советов для тех, кто тренируется дома. Тренироваться даже в домашних условиях обязательно нужно. В специальной одежде, пропускающей воздух и впитывающий влагу, и удобной обуви. Заниматься лучше 3-4 раза в неделю, через день. Однако, если есть время и желание, сделайте тренировки ежедневными. Оптимальное время для занятий с 11 до 13 часов и с 17 до 19 часов. Но все это индивидуально, дорогие друзья. После последнего приема пищи должно пройти не менее полутора часов. Закончить тренировку нужно не менее чем за два часа до сна. Любой комплекс упражнений максимально эффективен лишь первые 3-4 недели. Со временем организм адаптируется к нагрузкам, так что их нужно увеличить, либо сменить сам комплекс. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!